Настало время офигительных историй. Валентина Терешкова призналась, что во время своего космического полета беседовала с Богом. Он ей сообщил, что в 2020 году на Землю придет антихрист по фамилии Зеленский. Соцсети. Если вам понравился подкаст, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, додавите на колокол, чтобы не пропустить выход новых видео и подкастов, и поддерживайте канал рублем. Все ссылки в описании. Спасибо.